Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи UFC. Ну и хочу рассмотреть главный бой самого Карда в тяжелом весе между Тором Боссором и Александром Романовым. тонару Боссору 30 лет, боец Канады, провел в профессионалах он 29 боев, 20 из которых одержал победы. Ну, это довольно-таки опытный боец. Пришел в UFC из популярного на пространствах СНГ промоушена ICB. Я думаю, все его знают. Ну, в принципе, там он чередовал победы с поражениями. Вот. Ну, в крайнем поединке победил Овенс сен Но, правда, сен это полутяша, который решил попробовать себя... В тяжеловесах. Плюс Оминс находится давно уже на спаде карьеры. Не так у него все хорошо слаживается в последнее время в полутяжелом весе. По этой причине, наверное, он перешел в тяже. А, ну, я не думаю, что это дает весомый плюс в сторону Босера. вот До этого он проиграл Орловскому и Леру Латифи, что он намекает на тот факт, что Боссер не вывозит оппозицию UFC ближе к топовой. Предпочитает проводить бои в стойке, где может попасть и нокаутировать, но испытывает проблемы в борьбе, чем бойцы с хорошими навыками в этом аспекте и пользуются. Так, что у нас? Александр Романов. Ему 31 год, это боец из Молдовы, это финишер, который все свои бои в профессиональной карьере, а их 15 закончил досрочно, при этом в статистике не имеет ни одного поражения. Это проспект UFC, перспективный тяжеловес, имеет достойные навыки в борьбе и партере, прошу заметить, где может туда срочить гаунд-энд-паундом или провести сабмишн. А, также есть неплохая стойка, в которой, конечно, есть над чем поработать, чем, в принципе, Александр и его тренера занимаются крайнем поединке без особых проблем провел бой и удосрочил на конуасе Джареда Вандера. До этого выдался тяжеловатый довольно-таки бой со спиной, где встреча закончилась очень редким итогом. Там и Спинова вдарил в пах Романову, после которого Александр не смог продолжать бой. И победу отдали раздельным решением судей по промежутку боя до инцидента с пахом. Это очень интересное такое решение. Я на своей памяти не припомню, что такое вообще когда-то было. Но не суть. Ну, Александр Романов выходит на замину Родриго Нестемента, который из-за травмы не смог поучаствовать в этом турнире и побиться с боссором. Но тут, я думаю, очень многовероятно завершение поединка в пользу Романова, который вполне может перевести Боссера в партер и там удосрочить. Ну, или закончить бой победы решением и прервать серию из досрочных побед. Но что-то мне кажется, что будет досрочка, тем более, что с навыками Романова это очень вероятно. Так как оба соперника находятся вне рейтинга UFC, и Романову этот бой не даст возможности войти в этот рейтинг, то... Вполне вероятно, что это просто несложная возможность заработать бабла. Тем более, Александр понимает свое преимущество перед своим соперником. Легкие деньги, так сказать. Ну, легкие или нет, мы, конечно, убедимся в субботу. Пока остается только ждать и присматриваться к коэффициентам. Кстати, на момент записи видео букмекеры еще не определились с расширенными вариантами коэффициентов, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, который находится в ссылке ниже. Она закреплена в первом комментарии. Там я ближе к бою выложу интересные, на мой взгляд, варианты ставок. Ну, вы же оставляйте свои комментарии под видео. Интересно почитать ваше мнение по поводу этого боя. Ну, а так, подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. До следующего видео.